Сегодня состоится правительственный час. У нас в гостях будут министры, вице-премьера Брамченко Виктория Валерьевна. Обсуждается очень серьезный вопрос на правительственном часе. Это тема окружающая среда и бытовые отходы. Бесспорно, окружающая среда благоприятная как записана наша Конституция, является той составляющей, которая носит форму обязательной. Но в этом ключе, скажу, в общем-то за последние годы сделано немало. Но приблизиться к тому общему пониманию ответственности нам еще предстоит. Мы приняли, по большому счету, много законов, после чего образовали экологический каркас. Это было и в 6-й, и в 7 думе мы продолжили эту работу, и в 8, особенно в направлениях фитосанитарии, мы приняли и восстановили вопросы, связанные с ветеринарной безопасностью законы, и выстроили такую единую модель. Также восстановили регуляторные законы применения пестицидов, агрохимикатов и все, что связано с производством мяса, молока и другой продукции. Выстроили здесь системный контроль, отработали систему зеленого производства. И с теми законами, которые мы принимали в свое время и по лесу, и по воде, и по недропользованию, вот такой каркас, он достаточно серьезный. Если бы была достойная форма права применения, то мы бы дышали чистым воздухом, пили чистую воду и потребляли качественную продукцию. Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, несмотря на эти заповеди, у нас не все благополучно, исходя из того, что мы за это время теряем 500 тысяч человек ежегодно. Если мы проанализировали, вот за эти 30 лет получается так, что 15 миллионов мы потеряли за счет того, что рождаемость у нас ниже смертности и значительно. И вот такое выбытие значит, населения. И мы занимаем по многим вопросам в конце стран свою позицию на этом направлении. Повторяю, задач здесь много. И сегодня мы об этом поговорим. Изменение климата в этом ключе носят дополнительные вызовы. Я должен сказать, у нас появилась необходимость жестко встать на пути опустынивания. 50 миллионов гектаров вот из тех 123, 123 миллионов пашни это очень серьезная тема. Она вызывает беспокойство у науки, и мы должны здесь всем миром действовать, чтобы противопоставить... Этому бедствию все наши усилия. В свое время был сталинский план преобразования природы. Надо ко многим блокам этого плана возвращаться. Надо возвращаться с агролесом с фитолесом мелиорации и многими другими вопросами, которые требуют сегодня ситуация связана не только с пустыневым, но и с деградацией почвы. Я имею в виду и снижение плодородия и так далее, и так далее. Хотя, хочу сказать, на этом направлении мы приняли соответствующий закон. По-прежнему, тема выбросов и воздушных, избросов в наши реки, подземной воды, она остается тревожной. Я должен сказать, 219 закон об экологическом нормировании, он с опозданием вступил в силу, и анализ показывает, что то снижение выбросов, которые есть, оно в основном за счет расчетной составляющей, а не за счет модернизации, которая предусмотрена этим законопроектом с точки зрения внедрения наилучших доступных технологий, оборудования каждой трубы любого юридического или другого лица с точки зрения снижения нанесения вреда и оборудования соответствующими датчиками, чтобы в онлайне шла эта работа. Здесь предстоит большая напряженная работа в перспективе. Должен сказать, у нас есть прекрасные примеры. Нефтекамский комбинат химический, мы там были, 17 тысяч работающих. Уникальные нулевые выбросы по ПДК и на сбросе уникальное хранилище. И тоже совсем небольшое количество выбросов и закольцована вода, и просто пример высшего мирового уровня. У нас есть хорошие примеры и по работе по 458 закону, это обращение твердых бытовых и коммунальных, и промышленных отходов. вот Мы были в Тюмени, посмотрели, создан скоростной металлургический стан, который отрабатывает, на столетний запас, кстати, есть брошенный металл по всей области от геологов от нефтяников, от колхозов, совхозов бывших. И делает уникальную линейку и арматуры, и уголка, и что только не делает. А у нас, вы знаете, очень многие подземные воды насыщены железом, и питьевые, питьевая вода. В этой связи вот эти уникальные примеры, они прекрасны. Но их, к сожалению, мало мы видим и э, как пропагандистские системы. Что касается лесного нашего, лесных наших законов, мы приняли 11 лесных законов, поправили тот бездарный лесной кодекс, который был принят, э, восстановили по существу или дали возможность восстановить наши лесхозы, которые работали прибыльно. И так далее, и так далее, значит, и контроль, и система, и наказание, и лесовосстановление. Это и 415, 27, и многие другие законы, 250 И должен сказать, много сделано, но мы в десятки раз меньше стали производить посадочного материала. Надо пирамиду, восстанов... пирамиду изменить. Мы 20% не приблизились к 20% сегодня искусственного выращивания плюсового нужного ассортимента деревьев, а значит занялись естественным восстановлением, то есть это безобразное явление. В Финляндии, наоборот, 80% искусственное, 20% естественного возобновления, как и в других лесных державах. Но главная беда здесь вообще экономический механизм. Сократили лесников, сплошные пожары. И в то же время всего 2,3% используем, это около 40 рублей, от реальной цены кубометра, который по большому счету деньги государственные, лес принадлежит государству, народу, значит, оседает в карманах ну, так называемых арендаторов и собственников. Сегодня кубометр хвои на лесу на корню стоит... 1800, лислинец 1600 и представьте 40 рублей, которые получает собственник в виде государства. Безобразие. В этом ключе надо в срочном порядке менять ситуацию. Мы этим занимаемся 10 лет и не пробьемся не трусливых чиновников и хапух, которые хозяйничают в лесу. Слава Богу, вот сейчас справляемся с, с караедом и начинают поменьше существовать серые схема, но коррупционный задел здесь большой. Я должен сказать, экологический проект. Мы его всячески поддерживаем. Фракция много вложилась своим трудом в те законы, о которых я вам сказал по каждому блоку. Это что касается аграрного, что касается экологического. Мне пришлось на пять лет быть э, дому представлять в ТЭКИ, заниматься предметно этим вопросом. 219, 458, те другие законы. Вместе с тем экологический проект всячески поддерживаем. Но в год идет федеральная составляющая на уровне 60, там, ну вот сейчас в последние годы до 100 дошли. Но только утилизационный сбор за, твердые, за твердую упаковку, будем так говорить, в год достигает сегодня 500 миллиардов. Мы говорим, давайте окрасим эти деньги и отдадим на экологию. Надо вот пробить, я понимаю, говорить об экологии, когда говорят пушки, трудно, но нужно наоборот, но нужно наоборот этим заниматься. Потому что живем не одним днем, завтра будет победа, нам жить и после победы. Надо достойно, поэтому этому вопросу уделять надо внимание. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, и сегодня обязательно об этом скажу э, на палате. Нам все необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию воспитания. Э, воспитание воспитание э, нашего молодого поколения. Я еще раз хочу сказать... Кто постарше помнит, все мы собирали макулатуру, все мы собирали э, и стекло, и металл. Э, все мы были в лесу, кто деревенский, собирали э, посадочный материал, я имею в виду семена посадочного материала. Участвовали в лесовосстановлении. У нас свои в наших селах э, рощи, свои боры созданы, куда с удовольствием мы приезжаем и приходим, и вспоминаем свою юность и так, далее, и так далее вот это все надо восстановить у нас есть тоже прекрасные примеры есть экологические классы есть зеленый патруль лесной патруль есть уникальные республики, которые не резарили лесхозы, у которых не было за последних 15 лет ни одного пожара одним словом надо уходить от бардака а вот те примеры уникальные, которые за это время сегодня мы имеем в практике, их выносить на гора и заняться правоприменительной практикой так, как положен ей заниматься. Финансовый блок внес долгожданные законопроекты о создании свободных экономических зон Донецкой, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области. Понятно, что тяжело будет экономически взаимодействовать, но это правильное решение облегчение экономических потоков и создания возможности для развития промышленности на этих территориях. Но у нас вопрос, почему развивается только промышленность на территориях вновь. Обретенных Российской Федерации. Почему остальную Российскую Федерацию правительство не видит и не вносит предложения? Например, мы предлагали отмену НДС, он тормозит экономическое развитие. И посмотрите структуру занятости нашей страны. Почему правительство не меняет структуру занятости? Только не больше 9 миллионов где-то работает в обрабатывающей и добывающей промышленности. Из 80 миллионов трудоспособного населения. Представьте, у нас даже не семеро с ложкой, один с сошкой, а 12 с ложкой, а один с сошкой. Учитывая то, что Российская Федерация по робототехнике занимает, ну скажем так, самое дальнее положение. Три робота на 10 тысяч работающих в то время, когда в Южной Корее 800 роботов на 10 тысяч работников. То есть российской экономике необходимо догонять и опережать экономики других государств. Но для этого необходимо другой подход и необходимо смотреть предложение Компартии Российской Федерации. По вопросу экологии. Правильно в Краснодарском крае поддерживается производство земснарядов, но как он будет работать, если в Ростовской области в училище Седова 4 года назад закрыли специальность «Баггермейстер» – это капитан земснаряда. То есть у нас есть все предложения, необходимо более активно заниматься вопросом также сохранения природы. Что касается вопросов сохранения природы, я напомню, что сегодня будет правительственный час, посвященный вопросам, в том числе и мусорные реформы, связанной с ними проблемами. По информации, озвученной на фракции профильным вице-премьером Абрамченко, сегодня в Российской Федерации, по ее данным, опять же, перерабатывается 50% мусора, твердых коммунальных отходов, из них 10% перерабатывается глубоко. У нас, конечно, есть обоснованные сомнения в точности данной информации, поскольку вот в своих регионах мы, к сожалению, подобных цифр не наблюдаем. посмотрим Сегодня будет приведено по регионам соответствующая информация. Посмотрим, где же у нас передовики, которые сегодня перерабатывают, видимо, гораздо больше 50, чтобы обеспечить среднюю цифру по Российской Федерации. Что касается системы здравоохранения, сегодня мы намерены вынести на рассмотрение Государственной Думы протокольное поручение, связанное с исполнением, а точнее не исполнением сегодня в Российской Федерации федерального проекта, направленного на борьбу с сахарным диабетом. Я напомню, что об этом проекте в 2022 году дважды говорил президент Российской Федерации, было два поручения. Об этом проекте дважды в своих постановлениях Государственной Думы при принятии бюджетов на, соответственно, 2022 и 2023 год специальным пунктом выделяла, в частности, речь шла и о новых системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, неинвазивных системах, которыми необходимо обеспечить сегодня в первую очередь наших детей. К большому сожалению, паспорт этого федерального проекта до сих пор не утвержден. Многочисленные перестановки, многочисленные обсуждения внутри министерства никаким образом не выходят и на поверхность. И по нашим данным предварительным сегодня решение министерства сегодня Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, те самые необходимые датчики, о которых сегодня говорят больные сахарным диабетом по всей стране, вроде как исключены из федеральных затрат. И, соответственно, те 10 миллиардов рублей, которые на 2023 год выделены, они на сегодня не освоены в целом. Из них 8 миллиардов, которые предусматривались на эти датчики и расходные материалы к ним, сегодня исключены. Соответственно, мы. Подготовили протокольное поручение через Комитет по охране здоровья. Будем запрашивать правительство о причинах. Первое. Ну, фактически игнорирование поручения президента, фактически игнорирование положений постановления Государственной Думы, связанных и с приобретением этих датчиков, связанных одновременно с разработкой их на отечественных предприятиях, потому что, к большому сожалению, никакой информации по этому поводу нет, никаких прорывов Промышленных в этом направлении точно так же не наблюдается. Между тем, мы говорили неоднократно, это признано сегодня большинством ведущих экспертов по эндокринным заболеваниям. Именно системы мониторинга позволяют эффективно следить за уровнем сахара крови, предотвращать опасные осложнения с раннего детского возраста и фактически восстанавливать качество жизни для этих самых пациентов, которые крайне необходимы. Одним из, одной из поводов исключения Система мониторинга из государственной программы является то, что якобы их применение напрямую не влияет на такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни. Сразу не влияет, но этот подход крайне ошибочен, потому что именно с детства начинается система мониторинга, именно с детства начинается вот эта профилактика тех осложнений, которые позволяют при должной системе контроля, при должной системе обеспечения необходимыми расходными материалами, фактически не теряя качества жизни, доживать до тех средних до того среднего уровня жизни, который есть у всего остального населения Российской Федерации. И поэтому исключение их совершенно неоправданно, неправильно, точно так же, как и любые промедления с внедрением этой системы. Мы намерены запросить эту информацию, еще раз повторю, потому что она волнует сегодня огромное число наших граждан. Сегодня эта обязанность возложена на субъекты Российской Федерации, у многих из которых нет денег, а у многих нет желания. Вот в частности огромное число обращений поступило из Калининградской области, где местное правительство и местный Минздрав отказывает приобрести. Подобных систем детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, в отличие от большинства других регионов Российской Федерации, мотивирует это тем, что стандарт не является для них обязательным, и то, что деньги в региональном бюджете отсутствуют. У нас единая страна, у нас единые права у всех людей, которые здесь живут, и дети, больные с сахарным диабетом в Калининградской области. Ничем не хуже детей, которые болеют сахарным диабетом, например, в городе Москва, либо в других регионах, которые специальными программами с трудом но находят необходимые средства на приобретение этих систем, на приобретение расходных материалов. Я повторяю, сегодня Российская Федерация, социальное государство и... Оказанная помощь или возможность получения медицинской помощи, возможность получения того или иного высокотехнологичного метода лечения не должно зависеть от места проживания. Спасибо. Уважаемые товарищи, сегодня в Государственной Думе день донора, и Алексей сдал кровь утром, и я сдал кровь, поэтому присоединяйтесь и поддерживайте эту хорошую традицию. Донорское Спасибо. движение. Спасибо.